Здравствуйте! Сегодня поговорим о личном элементе «Земля Ян». Я советую просмотреть все видео такого рода обучающие. Во-первых, они коротенькие, что очень удобно. Во-вторых, они нам понадобятся, потому что буквально через примерно 10 уроков будет разбор, и вы поймете, как этим пользоваться. Итак, личный элемент земля. Напоминаю, что личный элемент находится всегда в дне. Вы открываете свою карту, карту своего ребенка, карту мужа, сотрудника, кого вы хотите посмотреть. И ищете, открывайте карту Бадзи. Они есть онлайн, ничего вручную не надо строить. Прямо вот так и называется. ба -Дзи. То есть 8 иероглифов. И в дне вы смотрите иероглиф. Очень много калькуляторов есть, где будет подсказка. Там так и будет написано «Земля Ян». Но ну, если вы не нашли, где подсказки, вы посмотрите, вот такой есть иероглиф. Он немножко похож на иероглиф «Собаку», которая может находиться в земной ветви. То есть вот здесь, внизу, в одном квадратике из этих четырех. Это нам не нужно. Мы ищем наверху, в небе, в небесном столпе и обязательно в дне. У нас четыре точки отчета, то есть час, день, месяц и год. А в данном случае мы рассматриваем личный элемент. Личный элемент находится в дне, в небесном столбе. Итак, что такое, кто такие люди земли Ян? Это люди горы. Скалы, можно сказать, очень такие сильные, волевые личности, ненадежные, они консервативные. Но здесь есть небольшая сложность, да, потому что их сложно сдвинуть с места, гора никуда не пойдет. То есть в данном случае Магомету придется идти к вам придется идти к ним, с ними взаимодействовать, а не их вытаскивать куда-то, да, то есть они немножечко медлительный. И если вы видите, что вас, ваш муж такой, если вы видите, что ваш ребенок такой, посмотрите, возможно, он личный элемент землян. не нужно тогда никого подгонять. И это такая форма личности. То есть они такими родились, они такими будут. И ломать такого человека совершенно не нужно. Зато они хороши в том, что они устойчивые. И они зачастую дорожат отношениями, но, естественно, если что-то сделать им плохое, они такого человека просто вычеркнут из своей жизни. Эти люди умеют хорошо концентрироваться, они переносят ограничения. да, То есть в горе, по сути, все равно, там снег на ней лежит, либо солнце палит. Они вынести могут очень много и зачастую судьба, к сожалению, так ему подкидывает много всяких крупных неприятностей. Это люди долго и они бережливые. Итак, образ горы, хорошие друзья, надежные друзья, но не переносят предательство. Спокойные, выдержанные, медлительные, умеют хранить секреты. То есть, грубо говоря, все, что вы закопали в гору, легко запомнить, да, там и останется. Вот Они умеют сохранять все, что вы им скажете. И я считаю, что это большой плюс, они не будут льстить. То есть, если вы видите, что Земля, Янг вам расположена, значит, можно поднять себе самооценку и сказать, что вы классный человек. И еще они достаточно самодостаточные. Ну, потому что в горе, собственно, ничего не надо. Она просто есть, она существует. Но, как и у любого человека, они могут уходить в отрицательные черты, и одна из них – это большое упрямство. Вторая – консерватизм. Да, они соблюдают законы, но если такой человек работает на какой-то государственной должности, он вас замучает бумажками. То есть до точки все будет выверять. Я это точно по себе знаю, потому что когда я входила, мы еще можем входить в определенные периоды, и когда я входила в период земли, от меня поставщики просто вешались, потому что я действительно могла просто даже вот за точку, которая не там стоит, развернуть прям людей с товаром. Но вот должны быть документы в порядке полностью. То есть они вас могут забюрократизировать полностью вообще, вот и до. Излишние прямолинейные то есть мы все-таки находимся в обществе, и иногда лучше быть более гибкими. Вот более гибкие это вода, Там мы к ней еще попозже подойдем, она сюда повернет, туда она знает, где что как-то сказать, когда не надо что-то говорить, а земной Ян сложнее в этом плане. И, может быть, вы встречали таких людей, с которыми пообщаешься, и вот вы чувствуете, что вот они такие тяжелые. Вы когда с ними поговорили, разошлись, и вы так. Ух, вот это тоже может быть один из признаков того, что это находится, ну, этот человек является землей я. И, естественно, бережливость, какие-то определенные моменты в определенных ситуациях, это еще там от воспитания, от окружения зависит, да, она может переходить и в скупость. Ну, в целом, все мы не без греха, как говорится. На этом я заканчиваю. У нас всего 7 минуток. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Будет много интересного. И я надеюсь, что после просмотра я увижу от вас палец вверх.